Память палатка, эту песню для новых орт. В Москве час ночи. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Престиж доллара и евро сильно пошатнулся на фоне санкционных игр.